Прикинь ты на Алика так похож, вообще. Тебе не говорили, yeah, что no. ты на Алике. <сёк> Это гениально. Подожди, э -э, ты не глухонимая, все нормально? Ты разговаривать умеешь? Умеешь? What the fuck? О, чуваки, что в суде сидите? Да, тебя будем судить Знаешь, сейчас. Ты, почему, почему ты так решил, серьезно? Ну, блин, ну, э, парты, жалюзи, э, грустный вид. Друзья, всем привет, как дела, как настроение? У меня для вас две новости. Первая, хорошая. Вторая, хорошая. Первая, я научился очень круто монтировать видео. И вторая, в конкурсе на самый смешной комментарий в прошлом выпуске, призом которого было 1000 рублей, выбрал Турченков Сергей вот с этим вот комментарием. Поздравим Сергея, тысячу рублей отправляются к нему. В этом выпуске я не буду делать никакого конкурса, потому что у меня закончились деньги. А теперь сам выпуск. Ничего себе пацаны, зеки. Даю я понял. Почему зеки? Ну, потому что ебельку в жопу. шутка, пацаны, согласитесь. Санёк, не зашла, Саш. Саш? Почему Саш? А чё, тебя не Саша зовут? Нет. Будешь Сашей, я. Ну ладно. Как ты, наверное, ну, быстро прям согласился, то ли? Да, блин, я не хочу спорить с зэками. Тем более ты придорался один. Может, сыграешь что-нибудь? <груч> <груч> Это дико круто. И, и мне. И мне. Че, усад, и заболел? Это бэха-тройка. А, какого года? 93-го. Это не просто автомобили. Это легенды. Пацаны, вот это, да. Шмаровоз это называется. Почему шмаровоз? Ну, типа, девчонки ведутся на такие, деньги, на, на такие машины, а машина самодешево стоит. Едя 240 можно взять. Она вообще-то гончая машина. Подожди, 240 чего? Тысяч рублей? Да. Короче, он за 100 с лишним рублей взял ее. За 150. Ну вот. А почему гончая? Объясни. Ну, она, во-первых, заднеприводная. Она дрифтует охуенно. Не, по сути сама по себе Марко Бэхи старая версия, она как гонщ не идет. Не стой у них на пути, иначе тебе пизда. Да. Не, я понял, что нет, я ничего на самом деле не понял, почему это гончая? Вы говорите гончая машина? Я вот понять не могу. Почему? Старая модель, старая модель Бэхи тройки. Вот бреве в Ютубе и посмотри, старая модель Бэхи тройка Е36. Она идет э, как гончая машина, как короче. Спортивная. Как спортивная. На ней, короче, дрифтует, на ней гоняет, короче. <связывая> Я тоже могу тебе сказать. Давай. Камон. <связывая> да ладно. Вау, так, а что это за звук был? Давай еще попрос. Да так как так-то, а? Ну, ну 6, на вас 2106 тоже дрифтуют? И ну, люди дрифтят замечательно. Ну, извини меня, 2106 вас, чтобы на них дрифтовать, надо ее сначала, блядь, до ума довести охуенно. Поставить туда двигатель какой-нибудь мощный, нахуй. А, а, а что в этом BMW? Какой-то мощный двигатель? Сколько там? 140 лошадиных сил максимум у него? 240. Да ты заебал! 240? Да. Ты уверен? 240 лошадиных сил в этом BMW? А может документ показать? Я в это не верю абсолютно. О, Нет, смотри, Это, спидом... это, это спидометр, а, а я говорю про лошадиные силы. Про лошадку. Да ну, нахуй. Ну сейчас посмотрим нахуй. Сука. ты меня заинтригал, бля. <смех> Сколько у меня лошадей цель бывает. Ты самый главный не перепутать. Чуваки. чуваки вы что ты это? Я вам говорю про лошадки, а вы мне говорите про... А вы мне показываете на спидометре просто отсечку. Не отсечку, а просто максимальный показатель. И называйте свой автомобиль гончим. Почему-то. Ай, сука, переклюнь! Что вам сыграть нормального? Крутого вам что сыграть? Таких, чтобы ели, как ты охотно играешь. Ну, а Таксисити? Ну, должен быть другой строй в гитаре. Красава, вот вообще красавчик. Что, да не репотуха, еще? Блин. Что, что еще вам такого крутого сыграть? Таких, чтобы ебать Я не знаю, давай <смех> что-нибудь. Ты помнишь песню, которая в, э, в фильме Такси играла? Главная песня, это которая. <смех> Единственное, что нам сейчас не хватает, это сигареты. Спасибо большое за просмотр. Если вдруг понравилось видео, поставьте ему лайк. И до следующего.